Мне тоже надо было бы знать все Ну, что хорошо, что тебе. Присоединились. Что Мы сообщаем подписчикам, что вы вышли в прямой эфир. Вот, смотри, уже есть. Я только аллочку а вопрос не же. А вопросы ты меня не зачитал. Сейчас будем читать. Алла тебе нужны вопросы, как не забывать. Будет видно тут аллочку. А? а где Атлесвич? Еще нет. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои, здравствуйте. безумно рады вас видеть. Здравствуйте, здравствуйте мы тоже. как у вас там волшебно, все зеленое за спиной, как здорово. Лето, лето. Мы да. тоже хотим лето. Прием у гостей. То есть вы готовы. От 20 до 50 человек. Класс. Ну что, сейчас люди будут собираться. На самом деле мы подготовили для вас сюрприз. И сейчас будем его демонстрировать. Да, все не просто так. Я что-то плоховато вас слышу. Вот. Дорога. Давайте. Хорошо слышите? Все, у нас да, готово. Ага. Да, да. Самая главная пациентка в нашем доме. Мы сегодня готовились к эфиру, вспоминали, как мы были у вас в гостях и вспомнили, как денуся хотела выйти замуж а, за одного вашего специалиста, который с ней занимался. Вот, она сегодня даже нам рассказывала, как он выглядит и как его зовут. я мы уже не помнили такие подробности. А она помнила. Я думаю, вот. И поэтому она сегодня подготовилась очень серьезно. О, и пока все люди я... собираются, вот, она сейчас для вас споет. Ну, так чтобы как это настроение такое было, да, наше весеннее классное, веселую песню. И надеюсь, за это время люди прибегут, чтобы мы уже дальше могли по-серьезному разговаривать. Вместо того, чтобы спрашивать, из какого вы города, как у вас настроение и все остальное, мы решили сразу создать настроение. Всем, кто сегодня будет смотреть вместе с нами этот эффект, кто будет задавать вопросы, ну и тем, кто потом посмотрит это в записи. Ну что, да, готова? Да. Потом поделишься, как бы, как ты э, дошла до жизни такой, как ты раскачивалась, расскажешь? Может быть. Давай. Звезда. Да, я двигаюсь. Ближе, денусик, подойди, у тебя будет полснежного. Сэнди пари, Сэнди пари, солнце пари, Сэнди пари, а у нас до окна, видимо. И в тосте, а самоварик, друг мой парик, Сэнди пари, с нас на Барабан. чики так, чики-бума, чики-та, чики-мама в центр пари, в центр пари Нет ни грусти, ни печали Чики-та, чики-бума, чики так, чики-мама чики в центр пари, в центр пари, пари, чики В центр пари, в центр пари, не играют на гитаре В центр пари нет цветоча, прара. И сознь, я сама Бари, друг мой Бари, Дзэнди Бари, с наслаждением дупит. Парапам, чики-так, чики-бума, чики-так, чики-мама в Дзэнди Нет ни грусти, ни печали, чики-так, чики-бума, чики-так, чики-мама в Дзэнди Позитив. Чики так, чики бума, чики так, чики мама, в день дебари, нет, ни грусти, ни печали Чики так, чики бума, чики так, чики мама, в день дебари, в день Вс ⁇ нет, нет. Стэнзи пари, стэнзи пари, солнце пари, стэнзи пари, стэнзи пари, стэнзи пари, Нет ни грусти, ни печали. Чики так, чики бума, чики так, чики мама, в сенти бари, зачи бари, нет, ни грусти ни печать. Чики так, чики бума, чити так, чики мама в среди бари, зази бари, бачити Чики так, чики бума, чити так, чики мама в светли бари, зати бари, нет ни грусти ни печать. Чики так, чики бума, чики так. Чики мама, взади бары, взади бары, барыти. Чики так, чики бум, очисти так, чики мама. Ба И нет ни грусти, ни печаль. Чики так, чики бум, очисти так, чики мама, взади бары, взади бары, ба чики чики-пума, чики чики чики чики-пума, чики чики-мама, в Мы рады очень вас видеть. Мы всегда как бы с огромной благодарностью вспоминаем э, о днях, как, как, когда мы были вместе, да, когда мы встречаемся, э, все время вспоминаем, как э, вы раскачивали Денусю, как... Слышно? Да? Да, да? Я говорю, мы вспоминаем, как Динусия, доктор раскачал Денусию. Денуся зимой 11 градусов воды бегала и плавала, и мы просто были в шоке и ужасе, что она это делает. То есть нам было холодно войти в эту воду, а она как бы приходила во все общественные места, тут же раздевалась, снимала носки, снимала себя одежду, ей единственное, которое было жарко, ну и плавала в этой леденющей воде. Так же, как доктор. Да. Доктор каждый день да. Вот последователи, пожалуйста. Да. Да? Здорово. Том, у вас карантин? А, ну, нам объявили, что до середины мая, но я думаю, что он продлится намного дольше. В Москве, ну, Москва особый город, здесь очень много заболевших. Мы даже с разных углом слышим, что и полицейские попадают, и, ну, ну в общем-то, здоровые люди полицейские, мы считаем, да? Доктора болеют. Ну, доктора на передовой. Да, доктора болеют. Как-то все начиналось-то совсем тихонечко. Ну, Мне кажется, что, возможно, большинство людей <coughs> отболело, и многие болели почему-то всплеск пневмонии, а пневмония, Но ну, я, конечно, не специалист, я так по дериталлски рассуждаю, что просто напросто пока не стали диагностировать сам коронавирус, я думаю, что просто многие люди им перебаливали, просто им ставили другие диагнозы, типа РВИ, пневмония, там, не знаю, какой-нибудь грипп или еще что-то, но на самом деле люди уже болели, просто мы не понимали этого. Коронавируса уже больше 50 лет. Да, да. Так что вот, вот. ничего удивительного, просто обратили внимание и заострили внимание. Ну, про, я думаю, что это просто из-за того, что у многих он ну, в такой тяжелой форме протекает это же все равно это же больше старички эти старички у них и так целый букет болезней, начиная от онкологии диабета и всего остального поэтому ну, наш, нам, нам дают статистику что и молодые болеют и молодые в очень тяжелой форме их переносят как ни странно Поэтому здесь трудно сказать. И я не специалист. Никто не дает перечень заболеваний а от сопутствующих. Молодежь Молодежи, молодежи умирает от онкологии и от диабета умирают. И мало ли какие причины есть. Угу. Просто не, как, это не самый агрессивный вирус. Угу. Просто к нему особое повышенное внимание. Ну здесь трудно сказать, как бы, я, я человек политичный но тем не менее, возможно, не знаю, государства разных стран а, решают какие-то свои задачи, ну, мы не знаем, ну, же, лет ну, же, через 10-20 ну, какие-нибудь аналитики понимает. нам расскажут о том, почему это происходило именно так, а не иначе, пока так. Вот. Мне кажется, бессмысленно думать о том, ну, как бы, почему так происходит, почему, ну, что, что с этим. Ну вот она данность такая, вот сегодня да, так, да, поэтому да, да, принимаем да. эти условия и живем в этих условиях. То есть какие-то города открыты. Я вот вчера разговаривала с коллегами из Казахстана, они говорят, что их уже там со вторника выпустили на работу, то есть там как бы, ну, ситуация нормализуется, то есть люди уже полноценно трудятся. В каких-то российских городах, ну, многие считают, я тоже со многими разговаривала, что это там, где-то там у вас в Москве что-то происходит, или там, где-то там в Сочи что-то происходит, Там у нас здесь мы слыхали, не слыхали, там у нас и торговые центры работают, и ничего не остановилось, и все нормально. Ну, а где-то, да, есть вспышки, Москва большой город, метро и так далее. Поэтому Но многие это, люди продолжают пользоваться метро. Как, как, как бы там ни обеззараживали, наверное, все равно ну, есть такой процесс. Да, ну можно как раз с этой точки зрения перейти к нашим главным вопросам на сегодня. Это как раз связано с тем, как должен быть готов человек вот к таким моментам. Это не одним днем все делается, и нужно делать некие подготовительные вещи. Поэтому можно было бы нам, наверное, первый вопрос, вот, если слушатели уже готовы, первый вопрос посмотреть, тот, который мы обсуждали да, для этого эфира, нужна ли нам какая-то отдельная статья расходов вообще в бюджете для того, чтобы учитывать вот такие вещи и готовиться к ним планомерно, заранее, как всегда, все лучше делать постепенно и в режиме профилактики и подготовки. Ну, давайте помечтаем. Сначала помечтаем о том, что эта волна эпидемии, она прошла. И стоит вопрос, а нам следующую волну ждать, а после второй, третью ждать? И мы отвечаем, что скорее всего ждать. А раз ждать, значит, мы должны ну в неком даже плановом режиме начать заниматься собственным здоровьем. И вообще здоровье как личный... Приоритет поставить на первое место, именно не надеяться на то, что кто-то за тебя сделает то, что ты должен сделать сам. И поэтому личные семейные ценности здоровья должны неким образом встать в какой-то определенный приоритетный ряд. Если не на первое, то и на второе, если на второе, то не на, три, на третье место. А это и предполагает определенную мультивалютную корзину. То есть и бюджет времени, и каких-то денег, и какого-то энтузиазма, внимания. То есть мы должны свое сознание поменять на вот то, что ответственность мы перекладывали на медицину, а теперь ее надо каждому вернуть себе, и эту ответственность с ней дальше жить будем. Потому что если не мы, то кто... Вот такой ответ, в общем Знаете, Поэтому... Рафаэль сейчас такое выражение употребил в самом начале. Он сказал, что то есть ситуация, в которой мы находимся, это как тест-драйв пенсии. Когда у тебя, ты все время думал, что надо откладывать деньги, но ты их не откладывал. Надо заботиться о здоровье, но ты не заботился. И ты приходишь к пенсии а, вот в том состоянии, в каком ты есть сейчас, и с тем бюджетом, который у тебя есть сейчас. Поэтому, пройдя этот тест-драйв, может быть, у многих будет осознание, как бы, во что им нужно вложиться. Да? И здоровье это, наверное, ключ ключевая вещь, которая как бы жизни необходима. Ну, просто всем. Мы же у нас забрали, а мы с удовольствием отдали эту ответственность. И теперь надо вернуть, и вот это осознание, что ответственность за себя и за свое здоровье нужно вернуть себе, потому что больше, ну, то есть методов-то медикаментозных нет, прививок нет, поэтому вопрос надежды только на собственный иммунитет и собственные защитные силы. Да, и, и... у кого сильный это иммунитет, главный. тот быстрее перебаливает, кто-то перебаливает вообще на ногах. Но опять об этом же и разговор, что тот, кто в себя какой-то ресурс инвестировал, они переносят и им это, то есть инвестиции с неким плюсом. А кто нет, значит у тех вот такие ситуации, и они потом будут, может быть, двойным и тройным тарифом вкладываться в восстановление, потому что есть же масса осложнений после коронавируса, и, ну, наверное, не всем повезет полно полноценно восстановиться, потому что это тоже целая методология, как после того, что там четверть легочной ткани потеряна, как это восстановить? Это есть методики, техники, как это сделать, но у нас вот такие обращения есть, но и достаточно много, но карантины мы не можем даже принять и не можем принять и бизнесменов, и спортсменов в первую очередь, для которых здоровье, в общем-то, это их про пригодность. Поэтому мы говорим о том, что методики есть, все это есть, но если, ну, острый период две-три недели заканчивается, заканчивается, то иногда восстановление может занять и 2, и 3 месяца. Да, это точно. А есть какой-то комплекс упражнений, я видела, мне даже знакомые присылали ваши упражнения, которые для профилактики болезни, для профилактики от коронавируса. Посмотрите. Мы, естественно, мы первых каких-то пакет этих упражнений выложили и вот собирали обратную связь, потому что мы же не знаем. Одни люди пожилые, другие помоложе, одни полные, другие еще У -у -у. с диабетом. И мы аккуратно выкладывали и ждали какого-то определенного У -у -у. резонанса. И вот резонанс настолько оказался, ну, как бы своевременным что ли, у меня mm -hmm. товарищи из Америки, там с Англии, с России говорят, что мы начина... У меня говорит, вот моя там невеста или жена, там, или кто-то начинает делать, и такое ощущение, что она всю жизнь курила и вела моральный образ жизни, потому что такой кашель, как будто она вот совсем ну, бомжевала. И я помню, какой у меня века. был кашель, когда вы а? легкие прокачивали. Да, да, да, да. Ведь действительно слушайте. У, у меня кажется, было чувство, что я заболела. То есть да? мне казалось, что я просто параллельно, случайно, где-то вирус подцепила, я заболела. Я помню, еще приходила вам и говорила, доктор, мне надо отлежаться, я тут всех перезаражаю. И мне сказали: давай-ка, иди работай, женщина. В этом все и дело, что это что вот эти неработающие участки легких, из-за того, что у людей подвижность грудной клетки не совсем, ну, как бы, как у угу. индийской танцовщицы. Угу. Поэтому есть отделы грудной клетки, которые двигаются хуже. А под этой грудной клеткой, естественно, угу. что там будут участки легкого, которые... Ну, менее активны И когда мы говорим о спортсменах, которые никогда не испытывают uh -huh. гиподинамии, тем более действующие спортсмены, несмотря на это, они тоже болеют, и многие болеют достаточно тяжело. И самое главное, что у них потом проблема с возвращением в спорт. Потому uh -huh. что для них вот сердечно-сосудистая и газообменная функция, она базовая, потому что это их выносливость и все их показатели вокруг этого. И несмотря на это, они требуют реабилитации и некого полноценного восстановления. И даже вот, если говорить о российских спортсменах, мы тоже слышим, что где-то тренер заболел, где-то заболел сам спортсмен, и нужна профессиональная реабилитация для того, чтобы они полноценно восстановились и полноценно вернулись в свой профильный спорт, а не вышли с какими-то потерями. Вот о чем. А, а есть ли упражнения уже которые поддерживающие, если ну э, легкие поражены и тебе требуется восстановление? С какого момента можно начать заниматься? То есть нужно на не самом знаю, там... деле Через месяц, через два или сразу же. Вот смотрите, как только острый период заканчивается и с буквально вот где-то пиковая ситуация прошла, уже надо включать вот эти упражнения для дренирования и для активации. Это же активация насосно-дренированной да, системы. Да. Для того, чтобы была санировалась лимфа, улучшить оксигенацию крови и так далее. То есть их надо включать. Они же не разовые. они Их надо делать в течение дня 5, 6, 8, 10 раз. И никогда не надо пытаться сделать много и сразу. Это uh -huh. очень гуманные упражнения, рассчитанные на то, что мы не перегружаемся, мы не... наша цель это активировать вот эти дренажные функции, вытянуть растянуть грудную клетку, а за uh -huh. клеткой растянуть легкое. И не uh -huh. надо никаких рывков, никаких вот позерсей. То есть это же не упражнение для накачивания мышц. Это упражнение, которое активирует насосно дренажные функции. Uh -huh. вот. Поэтому если их делать 6-8 раз в день, то это вообще... То есть важно кол количество родителей. подходов, а не длительность. Да, тут нет. Тут опять это накопительный эффект. И буквально, если человек 5-6 раз в течение дня там, по 5-10 раз их сделает, это уже uh -huh. будет и 50, и 70 повторов. А, ну, у день, уже... а у вас на страничке эти упражнения выложены? У вас на страничке эти упражнения выложены? Я выложен. Это к Лене вопрос, Лена Раскописова. у нас выложены в Инстаграме коротенькие версии. Но на сайте и в YouTube есть полная версия. Всего. Отлично! Да, Отлично. и они, например, делятся, например, делятся так, что как нужно делать, какими-то блоками лучше выполнять, по сколько раз доктор комментирует, в какое время лучше. На самом деле там все рекомендации и описаны, для чего эти упражнения, как пользоваться ими, а в возрасте, если человек уже в довольном там или э, спортсмен, то есть любой себе... Найти. То есть даже градация есть. И сейчас мы еще вторым, третьим кругом пройдем по этим же упражнениям, где-то расширим их список, а uh -huh. где-то пройдем по рекомендациям, как их выполнять. Ну и плюс еще есть целый спектр даже для тех, кто заболел, потому что у нас заказ был для волонтеров, для медперсонала, то есть для людей уже, которые находятся... Ну, вот в эпицентре, в зоне, в зоне риска, да. да. Uh -huh. Поэтому полностью все эти методики разработаны. Мы-то их разрабатывали, а типичная же пневмония, это... Ну, атипичная пневмония – это типовой вариант, будем так говорить. Да, да, и да. Мы, мы эти методики разрабатывали активно еще в начале нашего с и знакомства, еще в 2003 году. Так что мы… Это атипичная пневмония и вопрос коронавируса, он уже тогда был актуален, потому что его и высеивали, и о нем говорили, и особенно вот когда был сакс и так далее, то это уже все вопросы стояли, это почти 20 лет назад. Да, да сейчас было... как бы э, наиболее пытливые люди поднимают учебники 20-30-летней давности, в которых есть как бы все эти упоминания. Да, И о том, 20, что 20, надо делать. С 65, -го 65 -го года коронавирус был в 65 -го года. Теперь коронавирус со временем, за все эти годы, десятилетия уже усилил свои мощности, да, адаптивность, а человек снизил. Получается, И что... И вот эти баланс... ножницы приводят к тому, что он уже становится вот к такой клинике. И поэтому, естественно, ну вот вообще, как это переросло в пандемию, что там 150 стран зацепило ну это серьезно и тем более такая экономическая реакция государств на эту проблему, то есть насколько он оказался объединяющим да вот тебе глобализация с одной стороны все сидим в карантине, а с другой стороны вот такая мировая всеконтинентальная пандемия у нас сегодня э, все передают из вуста, ВУСТа новость о том, что <coughs>, Матвиенко сказала, что в ближайший год мы не сможем никуда выехать. То есть не до Нового года, а еще там и следующий, 2021. Mm -hmm. Ну и, конечно, больше, <coughs> больше всего волнений вызывает э, разговоры о предстоящей вакцинации о том, что якобы будет, для того, чтобы выехать за границу, нужно будет обязательно быть вакцинированным. Без этого не выпустят. То есть такие разговоры. А у вас какое мнение на этот счет? Ну, во-первых, понятие вакцинации или наличие антител. Если у вас уже прошла естественная вакцинация в виде того, что человек переболел. А вы наверняка mm -hmm. все уже переболели. Если вас сейчас начать на антитела проверять, они у вас уже есть. Вот, просто вы перенесли это в бессимптомной или легкой форме, а может быть, еще и в декабре. Да, а, да. Ну а, ну, а кроме этого, это же часто мутирующий вирус. И раз он часто репликации происходит, то и говорить о том, что насколько эта вакцинация будет эффективна, это один вопрос. А второй вопрос еще в том, что для того, чтобы выработать иммунитет или защитные силы, тоже надо иметь ресурсы. Конечно. И вас вакцинировали, а дальше -то этот процесс у вас внутри должен совершиться. Хватит ли у вас сил на самовакцинацию, на, вернее, самовыработку угу. этих антител. Тоже вопрос такой. Поэтому я думаю, что ну вот этот месяц, он, конечно, в мае будет показательный, хотя бы в том, что все равно месяц прошел, все равно первая какая-то паническая волна, она схлынула. То есть все познакомились с проблемой и все ощутились на себе и экономические, и вот эти последствия вот этого заточения. Я думаю, что еще две-три недели и придет новое осознавание проблемы и какие-то новые, более, ну, адекватные, что ли, решения. Потому что uh -huh. на сегодняшний день вот этот домашний карантин или домашний арест, как угодно его назовите, вот, или самоизоляция, это связано с тем, что разбавили, потому что медицина не тянет. Милиция да. не тянет эту нагрузку, и мы получаем и здесь, и с Америки, даже уж куда более ну, богатые страны и в плане медобеспечения, а у всех привлеченные волонтеры и все остальные, оно естественно, что такое допустили к процессу людей без спецподготовки, потому что мы же даже искусственное дыхание учат делать и пожарников, и полицейских, и все. А здесь все столкнулись. И одного да. желания помогать и участвовать, это уже мало. Конечно. Поэтому я думаю, что какие-то меры, все равно осознавание придет. И две-три недели, и уже начнется вообще какой-то более трезвый, а не такой панический взгляд. Потому что все равно, мы ну, пять раз повторили, десять раз повторили любые эти политические новости, но они же тоже, да, скомину уже начинают набивать. Вот, потому что никто ничего гноу вот рассказать не может, а одно по одному пер перепивать друг у друга. Поэтому придет какое-то все равно, наверное, решение, какое то стратегия появится, и есть же стратегия у Лукашенко, есть же стратегия у шведов. И несмотря на то, что в Швеции там кривая растет, но она не так бурно растет, а все гуляют по улицам и все работают. Ну, в общем... От... Ну, это сложный процесс. Я, вижу, я тоже что... думаю, что это в основном связано с тем, что медики не справлялись. То есть то, что вот мы здесь обсуждали по слухам. Просто больницы не были готовы к такому наплыву людей, и, они, и нас больше всего мы посадили домой и закрыли, просто чтобы они могли справиться и подготовиться к тому, чтобы лечить людей. То есть они просто не справлялись, поэтому им нужно было замедлить этот процесс. А, а так... также еще второй момент. В связи с тем, что коечный фонд ограничен, мы пробуждаем да. способность максимум там, ну, один на тысячу, два на тысячу человек. И на сегодняшний день больницы забили, а есть масса нуждающихся людей с онкологией, с какими-то травмами, с массой всяких, а мест нет. И это тоже должно определенным образом подвинуть на какие-то... Ну, трезвые и волевые решения, потому что, а что делать с остальными? Сейчас я вижу, что с остальными ничего не делают абсолютно. Вот буквально такая история. У нас мама Рафаэля перед Новым годом сломала руку. Сломала руку, и ей поставили гипс, рука раз-раз неверно. Пришлось делать операцию, вставлять там ей спицу, и когда ее стали эту спицу там вынимать что-то, в общем, раздробили другую кость. Ну, в общем, коновалы. Уже как есть. И должна была быть повторная операция. Она лежит в больнице и говорит, мы вас очень просим выписаться в субботу, в среду. Вот вам справка, вы придете, как бы мы вас прооперируем. Она была в больнице. И она выписывается, говорит, мы вас очень просим на выходные домой. Ну, как бы что делать? И, естественно, в среду ее обратно не забыли, в понедель... не взяли. В понедельник бездушный полуцентр отзвонился и сказал, что наша больница закрыта на коронавирус. Поэтому извините, что хотите, то и делайте. Ну вот, и, говоришь, и... Еще раз, и вот, все. -то тоже не может до бесконечности. То есть вот эти ножницы, они одних за счет других. Да. И ну что делать, что пока вопрос, так? А что сложнее? Да, трудно сказать, что сложнее. Вот, ну пока э, все больные, которые не с коронавирусом, они как это сами по себе выживают, не представляю даже как. Вот, ну как-то. А как? А вот так, что все привыкнут, которые не коронавирусные привыкнут сами выживать, потом коронавирусных не будет и будет полная тишина и покой. Медицина будет отдыхать но это опять же, на какой-то промежуток это ведь не продлится вот с учетом той эпидемии, которая была в 2002 году следующая наступила в 2012 это наступило в 2020 а те предыдущие были еще как бы с большими интервалами значит мы понимаем, что интервалы с каждым разом все меньше да больше не будет этого. и как это будет, я думаю, еще теперь 4 года 2 года, 1 и так и потом бесконечно я просто... думаю, что вы смотрите во-первых, это вирус он же к нам лично, к каждому, не имеет ничего предвзятого отношения. У него uh -huh. есть свои биологические функции, биологические интересы. И он uh -huh. же приходит, чтобы, ну, будем так говорить, убить слабые старые больные клетки. Больше uh -huh. его ничего не интересует. Его здоровые не интересуют. И вот насколько у кого их маленько, Значит, они пережили бессимптомно побольше, они с легкой симптом... а у кого их много, но это уже зависит ведь от защитных сил организма, от того, какой у человека барьеры и иммунитет. Вот от чего зависит. Поэтому, но ну мы же реально говорим, вот допустим, Италия, Испания. Здесь самая большая продолжительность жизни. Да. Вот все эти люди пострадавшие, там их полмиллиона или сколько, я не знаю, но это ста дома старческие дома в первую очередь, и там какой-то монастырь, там где эти ветераны Куликовской битвы и так далее. То есть это пострадали люди, которые насквозь лекарствами пропитаны. И все их mm -hmm. долголетие, оно медикаментозное. Вот. Поэтому меньше ешьте таблеток, больше ходите, двигайтесь в условиях карантина. Это точно. Не представляете, я даже беговую дорожку купила домой. Что? Это вообще что-то невероятное, потому что, конечно, без движения совсем как бы тяжело. То есть у вас там в очередь все записаны? не у нас другая проблема. То есть я, мы все трудоголики в нашей семье. А сейчас то есть мы, мы любим поработать. А сейчас мы работаем просто не знаю в каком размере. В двойном, в тройном. Не знаю, просто умноженное на 10. Сейчас все смешалось. Абсолютно. Ну да. Ну Но... все ждут вообще как вот и будут люди учиться. И как будут работать. И сколько останутся без работы. Все же вопросы открыты и подвешены. Да. К сожалению, многие люди лишаются работы. И есть такой прогноз, я читала, что где-то в России порядка 10 миллионов людей лишится работы. То есть, что это будет, непонятно, потому что просто предприятия закрываются. Вот. Кто-то, конечно, растет в этих условиях, вот кто-то закрывается. Ну, пока так. Но я ну, вижу, у вас там такая тысячи. волшебная погода, все такое зеленое. Вот, невероятное. Ждем, ждем вас. Обязательно. Вы уже достроились? Все уже готово принимать гостей? Полностью? Класс. Здорово. Теперь у доктора можно не только заниматься, но еще и жить рядом с ним. Да, можно. Прямо здесь жить То есть можно с вами завтракать? Да. Класс. Здорово. Это да. самое интересное. Да. Да. Людей, ну, людей да, вас да. на улице тоже гоняют. У нас едет полицейская машина и сообщает о том, что нужно находиться дома. У вас то же да, самое? Нет на улице, просто У нас высокая сознательность. Не выходит. Не выходит? Вот, поэтому люди с пониманием относятся к этому. и Стараются самоизолироваться. Не самоликвидироваться, а самоизолироваться. Самоизолироваться. Ну, это здорово, конечно. И на самом деле, действительно, все максимум до магазина и назад. И тут же тоже, ладно, мы живем на территории, где есть. Да. У нас же все здесь, и Катя, и Юля, и... Сейчас и... все у вас? Да, все. И Леня здесь. А как они успели к вам прилететь? Вот так. Успели. Успели? В последний момент все сюда. Ну, это И здорово. У нас тут на ПМЖ через 15. Класс! Здорово! Еще Я, правда, не знаю, это хорошо или это плохо. Приезжают знакомые, привозят детей, потому что в они, в общем, все на лужайке. Ну, конечно. На знаменитом батуте. везде. Да, ну, везде, везде, да. загорают. На да. ужайке, вокруг быка. Класс, здорово. Просто супер. Я думаю, что все равно какие-то вариа какие варианты выезда летнего на отдых, они все равно будут. Потому что, ну, а иначе надо оккупировать домик в деревне. Да, и, да, и да. Речки, пока нам, пока, пока аэрофлот э, закрыл все рейсы, и даже <coughs> те, которые были проплачены в начале, и аэрофлот, и там у нас, например, британские авиалинии были, куплены билеты, и нам сначала, как бы, мы написали там заявление о возврате, и они сказали, да-да-да, мы вернем, но сейчас ничего не возвращают. Ну, то есть все умерло. Ну, да, вы должны появиться гражданскую сознательность. Должны, да. У нас да, ее, конечно, абсолютно... мало, но что делать, как есть. Давайте так, я думаю, 2-3 недели и уже все равно придет новая какая-то идея, будет новая парадигма и какие-то все равно более будут ну, взвешенные решения. Но Испания просто чуть раньше села на карантин, поэтому... Мы просто смотрим на Италию, на Испанию, смотрим, как у вас развивались события. И так как мы идем с опозданием, то я прогнозирую, что мы все-таки до июня-то железно будем сидеть, а может быть и июль еще. Поэтому я думаю, что как у вас будет идти, так и у нас тут Чуть с опозданием будет так же. Вопрос же, там еще маленько разный подход к экономике. Да. Это же тоже такое... Одно дело, деньгами заливает ситуацию Америка, другое дело, Европа уже очень сдержана, тем более Испания и все остальные. А у нас вообще ничем не заливают. Ну, а у вас, да, ну, во-первых, здесь же это же кур курортный бизнес. в основном-то 80% да, да, да. курортного бизнеса. Да. А где, если никого не будет, то откуда будут деньги? Да, да, да. Если бы была своя валюта, ну, напечатали бы. Конечно, вот. конечно. У нас есть вопрос, вот пишут. Доктор Глюма, когда вы начнете принимать на интернет людей? Сегодня. Сегодня. Как только мы с вами встретимся, и может быть даже для кого-то можно будет организовывать буквально онлайн-программы и онлайн-занятия если такая необходимость есть, мы можем организовать и такой вариант, когда можем ру руководить процессом даже на расстоянии. То есть у вас сейчас возможно записаться на онлайн-уроки? Да. Обалдеть. Вот это ну, да, вот, вот это невероятно. Говорите, это просто невероятная новость. Все равно многому научить и показать и проконтролировать. Ну, конечно, конечно. Это Здорово. же методология, это же подход. А для того, чтобы ставить диагнозы, расписывать программы, иногда. Ну, мастерство, оно и на расстоянии. Да, да, да. да, да. Что можно делать. Вот Я заказ... вопрос. ребята не понимают, где это мы, где мы находимся. Да, я думаю, надо сказать, что это Испания, Южный Берег, что это Маргелия. Вот через. На противоположном берегу у нас Африка. То есть это самая южная точка Испании. Вот где мы находимся. Вот. Так что, добро пожаловать, когда будет. Вопрос. Я маленько прокомментирую. Вот смотрите. Ведь если мы же знаем, что вся эта вирусная эпидемиологическая нагрузка, она в первую очередь пробивает большие города с измененной да. экологией, с измененным микроклиматом и так далее. Особенно еще города, где нарушена не только экология, но и достаточно непростой климат. Поэтому, когда стоит вопрос о реабилитации, и когда мы строили вот этот реабилитационный центр, мы находили место, где ну, практически идеальные... Условия там некого экологического и климатического рая. Да, да, да. И здесь для этого работает и климат, и вся инфраструктура, и здесь экологически чистый воздух, пища, вода, все. Поэтому мы воду пьем из-под у нас источник есть. Который... У нас есть свой источник Изубины здесь и так далее. Вот у нас тут вопрос, могу задать, mm -hmm. Какой минимальный процент от дохода нужно инвестировать в здоровье? Ну, во-первых, опять, это размер дохода. Понятно, Проция. что ну, все за... Okay. Опять, это даже в первую очередь должен быть временной ресурс. Если есть 30 минут в день, уже можно так организовать, что эти 30 минут в день и защитят, и сохранят, и поддержат, и все остальное. Ну, понятно, что 45 минут – это еще лучше, час – это еще. Ну, а полтора-два часа – это уже для серьезных проблем, для серьезного прорыва, когда нам надо реально там сделать апгрейд здоровью и так далее. Это вот такое. А так, вопрос, сколько вам лет, вопрос… Если у вас хронические заболевания, вопрос вашего какого-то веса и нет, ну и так далее. То есть это же такие вопросы, которые всегда должны учитываться при ответах и надо понимать, с кем говорить. Потому что такой процент, ну вы же понимаете, что в деньгах это даже не о деньгах разговор. Потому что когда ресурсы. я даю какие-то рекомендации массовые самое главное это самому вникнуть самому погрузиться и не оглядываясь на других и не угля оглядываясь на соседа самому делать делать, делать, придет и понимание и можно задать общие вопросы какие-то уточняющие и на них получить просто ответ ну, мы есть, планируем, я продолжу все-таки делать онлайн такие специальные курсы, индивидуальные в том числе. но ну, первым шагом, наверное, все-таки будут общие, разбитые на какие-то э, такие по группам, скажем, да, с особенностями. А следующие будут индивидуальные консультации. И вот эти дистанционные... Вы меня безумно вдохновили, что это можно сделать в онлайне. Просто невероятно. Я все время вспоминаю фразу доктора о том, что сначала мы... А, работаем, чтобы заработать много денег и, и тратим свое здоровье, а потом это здоровье выкупаем за те же самые деньги. Поэтому и, все и, это и, безумно и, актуально. Да, да, и здорово, это. что вы выходите в онлайн. Я думаю, что и сейчас как бы, очень многие как бы, с удовольствием этим воспользуются, потому что такая мощная поддержка именно от вас, она, конечно, дорого стоит. Спасибо вам огромное. Понимаете, что вот эта вот некая ответственность, она и мобилизует, и тем более мы оказались в первом эшелоне тех, кто этим занимается столько лет. Вообще вот этот парадигма междисциплинарной медицины, парадигма активного долголетия без и операции, парадигма инвестиции в собственное здоровье, вот эти алгоритмы все, но ну, mm -hmm. я не занимаюсь 30-40 лет и оказываюсь на сегодняшний день впереди паровоза вот конечно задам, пока есть еще время, как записаться на, на онлайн и можно ли в паре заниматься, на первую часть вопроса отвечу я, мы как только будут у нас уже определенные вещи, сразу э, и на сайте нашему э, информацию разместим в инстаграме обязательно во всех соцсетях а то, что касается, можно ли заниматься в паре? Вообще, есть такое у нас такая формулировка, как «сама дома», то есть «сам с собой один». Это один формат организации. Второй формат – это если люди имеют возможность заниматься в паре. Потому что работа в паре на порядок повышает и эффективность, и расширяет формат возможностей. Поэтому, когда два человека, они могут, во-первых, это их объединяет, и во-вторых, они могут вот свои ощущения, свое, свое видение, тренируясь и помогая друг другу, потом э -э у них будет совершенно другой эффект и прогресс. И вот еще вопрос. Как вы относитесь к бегу? Я вообще к бегу отношусь только положительно. И только... Но надо понимать, что вот бег, он есть спортивный, есть оздоровительный, он есть реабилитационный. Йога есть спортивная, йога типа пилатеса, есть йога оздоровительная, а есть йога направленная на какие-то восстановления. Так и бег когда мы говорим об оздоровительном, о профилактических беговых нагрузках в этой каскадно-волновой биомеханической активности, мы говорим о том, что нужно бегать ну вот в таком в режиме активации насосно-дренажных систем в режиме комфорта, в режиме цель это встречи с самим собой, это ни с кем не соревнуемся, это ни от кого не убегаем и никого не догоняем. Это мы монотонно, монотонно, монотонно продышиваемся, прокачиваемся и так далее. Если можно человек может 5-10 минут бегать, это уже прекрасно. Тем более он может 10 минут утром, 10 вечером и так далее. То есть вот эти... Варианты надо находить. Поэтому понятно, что не может бегать, должен ходить. То есть, да. Хорошо, бег хорошо, но не может бегать, значит, должен ходить. Если не может ходить без палок, значит, пусть возьмет тихонечко скандинавские палки. Но там тоже есть свои рекомендации, что палка должна быть на уровне груди, допустим. Тогда она совершенно другой эффект имеет и на дыхательную систему и так далее. Есть детали. И вот, там много деталей, будут задавать вопросы, мы с удовольствием будем отвечать. Вот еще вопрос, Алла, расскажите о вашем опыте в клинике у доктора. Вот только что задали нам задать вопрос. Слушайте, но это очень интересный опыт, потому что... Да, потому что каждый раз, когда я приезжаю к доктору, это не совсем профилактическое мероприятие. Это обычно что-то серьезное случилось. И последний раз, я помню, доктор мне, он мне много раз предупреждал, что такое может быть. Вот. И я помню, что когда я ему позвонила, он мне там, не помню дословно, что он мне сказал, но это было что-то типа «Ну что, добегалась?» Вот как-то так. Я поняла, что ну, срочно нужно ехать. Это уникальное лечение. Я не представляю. Здесь еще э, большую роль играет э, тотальное доверие доктору. Да? Потому что те манипуляции, которые он со мной проделывал, я не представляю, какому еще человеку в мире я могла бы их доверить. Потому что это достаточно ну, и стрессовые вещи, и болезненные где-то вещи. То есть не могу сказать, что Такая серьезная работа над собой, над своим корсетом, да, она как бы ну, легко проходит. Нет, не без этого. Но а, доктор умеет найти нужные слова, доктор умеет, а, имеет подход к каждому из пациентов. И ты смотришь день-два, ты начинаешь уже как-то по-другому себя чувствовать. Я помню, последний раз меня мучили просто дикие головные боли. У меня там нашли как бы небольшую кисту. И я просто вообще не знала, что с этим делать. То есть никакое лечение мне не помогало. Неделя у доктора. Он лечил меня руками. Он как бы... Если, если бы он увидел у меня хоть одну таблетку, я думаю, что я была бы изгнана. Вот, поэтому исключительно руками. Вот, вот это было вот так. Там и не только, и не только голову. И... Не помню, ну, там, 7-10 дней, и я как огурец поехала обратно пахать, припахиваться на работе. Вот, поэтому, если есть такая возможность, конечно, конечно, надо лечиться у лучших. Вот. Я, я не знаю, как это описать, то, что доктор делает с пациентами. Достаточно там просто побывать. Прикольно, конечно, следить за детишками которые периодически у доктора лечится, потому что ты видишь эту динамику. То есть, взрослые они как бы на них не видно. То есть, вот он сегодня пришел такой, и завтра он пришел такой. То есть, ну, может, он прихрамывал, но ну, Бог его знает, может, он и там 10 лет назад тоже хромал. А с детьми там прогресс мгновенный. То есть, я скажу по дочке, которая все время простужалась, этот кашель был. Я помню, что тоже, когда вы ее легкие раскачивали, Uh, у нее был насморк, и там были другие дети, и просто этот насморк был ручьем, и я говорила, просто мы заболели, uh, салфеток уже не хватало, она ходила с рулоном туалетной бумаги, и все время там каждую секунду чихала, я говорю, может, ей не надо заниматься? Доктор говорит, наоборот, еще больше надо качать, еще больше, и действительно там два дня, и все прошло, вот, поэтому интересное пребывание, вот, можно об этом очень много говорить. Если есть какие-то конкретные вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Да, конечно. Это все очень частное. Да. Ну вот, что, но... наш эфир подходит к концу. У нас осталось...